Всем привет, вы на канале RostX. Сегодня мы поговорим о такой бирже как DYDX. Это децентрализованная платформа, которая позволяет покупать, продавать, короче торговать токенами на основе эфирума. То есть вы здесь не можете купить биткоин или другие э, криптовалюты, которые созданы не в основе эфирума. Помимо обычной торговли, поддерживать бесрочной свапы маржинальную торговлю с плечом до 25x кредитования заимствования. Платформа не а это значит, что все действия осуществляются без посредников и пользователю не нужно кому-либо доверять хранению своих средств. Due работает на основе StarkX, который создан компанией Starkware. StarkX технология, лайертовая 2 технология, которая помогает эфириуму более быстро обрабатывать транзакции. Инвестором Старкуара является, например, Виталий Кутерин, сам создатель Эфириума и другие организации. Это достаточно быстрая технология, которая реально помогает различным DApps, э, дефи ди, э, и различным приложениям. Работаешь на основе Эфириума, более быстро обрабатывать информации, транзакции и так далее. Но Дюай э, не хватает сегодняшний э, потенциал, технологический потенциал Эфириума, поэтому они хотят уже на экосистему Космос, который более быстро работает, еще быстрее обрабатывает транзакции. Это однозначно плюс для экосистемы Космос, к которому придет огромное количество ликвидности от DYDX и так далее. Самогут DYDX тоже инвестирует в довольно известные личности, а также довольно популярные организации. У DYDX есть своя токен. Этот токен достаточно популярный и на сегодняшний день его цена составляет 72 рубля. Если достаточно внимательно изучим график цены, курса этого, этого токена, мы увидим, что она когда-то стояла практически 2000 рублей. То есть в прошлом году стояла, его цена была практически 2000 рублей. Но сейчас его цена всего лишь составляет 72 рубля. Но это не значит, что Диуай это плохая платформа. Почему? Потому что многие новые токены, которые появились взрывом, они вначале растет в цене необоснованно из-за популярности проекта. Когда время пройдет, она упадет до своего заслуженного курса. И DuaDX тоже самое произошло. DuaDX э, есть... У множества популярных бирж, То есть она залистилась а у множества популярных бирж, Например в Гейтаю И я вам тоже советую использовать именно Гейтаю Потому что интерфейс Гейтаю очень удобен То есть для торговли она очень удобная И здесь для пользователей из России Не возникнут никакие проблемы с выводом или пополнением А также переходя по ссылке в описании Вы получите 20% скидку на торг комиссии Если будем опираться на данных который нам предоставляет CoinMarketCap Gate.io входит в топ-7 самых лучших бирж в криптовалютном мире И имеет достаточно хороший объем торгов Например, сегодня его объем торгов составляет практически 40 миллиардов рублей А также, если вы хотите торговать на своем телефоне У Gate.io есть свое собственное приложение Которое вы можете установить через App Store или Play Market Давайте вернемся на UIDX. UIDX это токен проекта, который помогает обычным людям, пользователям управлять платформой. Если разработчики хотят что-то новое внедрить, тогда объявить голосование. В голосование вы можете с помощью своего UIDX повлиять на результат голосования и тем самым управлять платформой.